Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для Стрельцов на вторую половину июня 2021 года. Под колодой под колодой у нас десятка посохов. Ну что ж, карта э, занятости, карта тяжести, когда э, мы взяли, может быть, на себя слишком много ответственности какой-то, либо слишком много работы, э, все на вас как будто навалилось. Иногда эта карта еще говорит о тяжести на душе. Обычно это бывает, может быть, из-за чувства вины или э, обиды. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель июня для вас. Карта повешенного. Предпоследняя неделя. Двойка Пентаклей. Пос... Туз кубков. Восьмерка кубков. И пятерка посохов. Последняя неделя и у нас карта императрицы. «Шестерка мечей», «Рыцарь пентаклей» и... О, простите, это карта императрицы, а это карта верховной жрицы. К колода новая, посмотрите, какая красивая колода. Колода называется музык, э, то есть музы вдохновения, то есть чтобы вас вдохновляло во всех областях вашей жизни. Ну, карта повешенного говорит о паузе в чем-то, в, чем в какой-то ситуации. Может быть, вы ждете чего-то. Все замерло, ни слуху, ни духу. Э, мне иногда эта карта напоминает бюрократию, то есть мы подали документы на что-то, и, и все, как будто все куда-то исчезло, кануло, ни слуха, ни духа, неизвестно, когда будет, что будет ответ, и вот такое вот состояние. А иногда это такое в отношениях бывает, вы начали отношения с человеком, и вроде все так хорошо шло, активно, а потом человек куда-то исчезает, непонятно вот так вот, и вы не думаете, что еще происходит моя ли это вина, что я сказал, что я сделал, что-то в таком области. Ну, а еще карта такая философская, говорит о том, что иногда полезно посмотреть на себя, на свою жизнь, на свою ситуацию вот так вот сверху вниз, то есть под другим углом. И мы можем увидеть что-то, какие-то черты, какие-то себя, черты себя, или какие-то детали в ситуации, в которой вы находитесь, которые вы до этого, может быть, и не замечали. Вот так. Ну, а иногда карта еще говорит о том, что надо чем-то пожертвовать для того, чтобы дела продвигались у нас. Предпоследняя неделя у нас двойка пентаклей и карта туз, мечи, туз кубков. Ну, замечательная карта вот туз кубков, особенно тех, кто вот кого любовь интересует. Это вот вам могут сделать предложение Человек может говорить вам о своих чувствах, признаться в любви. А для тех, для кого любовь не ваша тема, то это может быть какое-то предложение. Кому-то это предложение работы, что-то, что вас очень обрадует. Причем тузы иногда это неожиданность какая-то. Это подарок судьбы, рука судьбы может вам дать вот эту, протянуть вам вот эту чашу, полную каких-то позитивных эмоций. Иногда вот в традиционной колоде аж переливается через край, неожиданно что-то такое. Но очень и очень позитивная карта. Может быть, вам кто-то откроется, признается в своих чувствах, а вы будете взвешивать все за и против, стоит или не стоит. Может быть, работу вам предложат, и вы начнете колебаться. Не то что колебаться, а как бы обдумывать все за и против. Подходит вам это предложение или нет. Какое-то предложение в любом случае позитивное очень может поступить к вам. Кому-то предложат, может быть, вступить в бизнес, или человек предложит вложиться в ваш бизнес тоже, что-то такое. И вы будете взвешивать все за и против. Кстати, да, вот тут вот, может быть, если вам предложат новую работу, то вы уходите со старой. Восьмерка кубков говорит о том, что мы поворачиваемся спиной и уходим оттуда, где уже нас нет, не осталось ничего нету. Если на работа, значит она не приносит никакого удовлетворения больше, ни финансового, ни эмоционального. Если отношения, значит уходим из отношений, потому что отношения отжили себя уже, уже как бы не приносят никакого счастья, радости. Причем, знаете, как бы Карта не драматичная, то есть мы уже давно знаем, что надо, просто пользуемся вот этим вот моментом. Пришел про момент, иногда мы, как мы говорим, ну, созрел или созрела. До этого хоть и знал, что надо уходить, но был не готов или была не готова. А теперь вот, вот созрел и двигаюсь, двигаюсь дальше, ухожу куда-то, оставляете, чаши позади. Пятерка мечей, карта, кстати, каких-то конфликтов, может быть, вы ушли, от конфликтов, потому что были постоянные конфликты, либо на работе, либо в отношениях, и вы решили, что для меня это не работает, все уже, я, я ухожу, тем более у меня есть другое предложение, вот так вот. Но карты не только конфликтов, это карта еще и, ну да, в общем-то, когда никто никого не слушает, у каждого свое мнение, каждый выкрикивает, никто друг друга не слушает, и вот возникает такая ситуация. Но это еще и карта как бы соревнования, что ли, может быть, вы конкурсов каких-то, если вот вам работу предложили, но может вам все равно надо пройти какой-то конкурс еще, где будут еще есть какие-то претенденты или еще что-то, или вы, может быть, на самом деле участвуете в каком-то соревновании, кстати, могут быть спортивные. Тоже вот это вот хорошая карта для этого, может быть, конкурс какой-то, может быть, подаете на что-то, но там есть еще другие претенденты, вот так. Карта Верховной Жрицы и карта Шестерка Мечей. Верховная Жрица у нас говорит, ну, она такая мудрая, она такая спокойная, она сидит на своем троне, и она не двигается, не двигается, она все обдумывает. И вот карта говорит, что хорошо посиди, хорошо подумай, а потом двигайся, а потом у вас карта Шестерка Мечей, то есть карта движения, перехода. И вот, но не делайте как бы резких... Каких-то движений. Не принимаем. Не уходите куда-то, не обдумав это хорошо. Но еще эта карта, главное ее послание вам, это карта «Доверяй себе, доверяй своей интуиции». То есть интуиция говорит «Надо уходить», значит, уходим. Тем более для кого-то, кстати, уход может быть связан еще и с переездом. То есть может быть работа где-то в другой стране, или в другом городе, в другом регионе. Или если вы уходите из отношений, ушли из отношений, значит, вам надо куда-то переехать. Переехать тоже, опять-таки, в другую страну, в другую другой город, потому что, но ну, доверяйте себе в любом случае. А кто-то, может быть, кстати, это еще карта тарологов, астрологов, эзотериков. Кто-то сходит, может быть, или займется этим, или, как бы, может быть, поддержка вам нужна, и вы сходите к тарологу, эзотерику кому-то. Но а, карта у нас, а, может, вот эта шестерка мечей, это когда мы оставляем очень похожее на карту восьмерку, Чаш, когда мы оставляем все на том берегу, где э, все уже закончилось, нас уже ничего не, устра уже не устраивает на этом берегу, и мы двигаемся к другому берегу, где мы найдем счастье, свое счастье. То есть переплываем вот эту реку жизни. Э, и, как я сказала, для кого-то это именно переезд, может быть даже через моря, через или туда где есть какой-то водоем, может быть, у вас квартира, дом у моря где-то, или у реки, у озера, что-то в этом плане, даже, может быть, пруд какой-то. Либо вы просто, как бы, если переезжаете, например, куда-то далеко, то есть вы перелетаете через моря, через океаны кто-то даже. Такой переход, он даже возможен психологически. То есть я оставляю на этом берегу, то есть я весь свой груз вот этого негатива, Негативного мышления я оставляю э, в прошлом, и теперь у меня переходит такой психологический переход. В будущем я буду только позитивен или позитивно. То есть, вот такая вот тоже может быть э, как бы интерпретация: э, Рыцарь Пентаклей и карта императрицы. Ну, давайте с карты императрицы начнем. Замечательная карта э, для женщин. Карта императрицы говорит иногда о беременности, потому что она у нас королева, вот эта вот императрица, плодородие, плодо, плодородие, да, Фертильности, кстати, да. И вот, пожалуйста, для кого-то, особенно те, кто хотел бы завести ребенка, то, пожалуйста, это карта беременности. Если не хотите, то, пожалуйста, предохраняйтесь в этот период. А иногда это просто вот именно плодотворность. Если вы, особенно те, кто в вот, творческой среде, да в любой, честно говоря, области, много всего успеете, какие-то идеи могут вас посещать, будете все это реализовывать, все получится у вас. Карта старший аркан, то есть поддержит вас. Причем карта управляется планетой Венеры. А Венера у нас планета красоты, денег, красоты. И вот тут вот, кстати, кто-то из вас, может быть, просто займется собой, своей внешностью, своим гардеробом, здоровьем даже своим, может быть, кто-то как бы здоровое питание, спорт, что-то такое, или будете что-то украшать себя как-то. А еще это часто говорит о том, что вот так к вам относится, как к императрице, красавице-женщине, относится вам ваш мужчина, для мужчин, может быть, рядом с вами вот такая вот женщина-красавица, которая все успевает, все может. Еще это, вы знаете, для женщин, да, кстати, давайте так сосредоточимся. для мужчин, может быть, у вашей партнерши будет ждать ребенка, так что вы как пара, у вас, может быть, беременность у вашей женщины. И еще эта карта императрицы в плане, может быть, у вас свой бизнес, и вы вот во главе этого бизнеса, вы как бы императрица в своей компании. Рыцарь, если особенно, почему я начала говорить про свою компанию, потому что тут же у нас рядышком рыцарь Пентакля, а это деньги, могут быть поступления как бы к вам постоянные, стабильные, потому что рыцарь – это движение, у вас финансовые поступления, движение денег. Рыцарь Пентакли он самый медленный рыцарь среди всех этих ры четырех рыцарей. Почему медленный? Потому. Мужчина может быть земной стихии, дева, телец, козерог мужчина молодой, не достигший возраста 40 лет. Либо это ваш партнер, либо это может быть кто-то, занимающийся деньгами. Например, это банковский работник, бухгалтер. Может быть, молодой начальник ваш какой-то, кто выплачивает вам деньги. Ну, вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас добавят карты Ленорман к этому раскладу. Очень такой, знаете, как сказать, познавательный получился расклад. Очень много информации. Карта Лилии, замечательная карта, карта сексуальности, карта любви, причем, знаете, такой вот э, любви, когда, видите, по телевизору или на улице пару, дедушка с бабушкой за ручку держится, и так до сих пор у них такие чувства друг другу вот это вот символ карты Лилии, это длительные отношения, это стабильность, это э, любовь, а для кого-то в любом случае это что-то, э, какая-то, может быть, э, выход на пенсию такой, но... Не негативное как бы, чувство, вызывающие выход на пенсию, а вот юбилей, может быть, какой-то тоже. Ну и карта башни, и последняя у нас карта ключа. Ну, карта замечательная, карта ключа, это говорит о том, что ключ в ваших руках, то есть вы сами можете открыть любую дверь, то есть... У вас есть что-то, что дала вам природа, что дала вам вселенная для того, чтобы вы открыли любую дверь, то есть любую ситуацию разрешили, строили свою, строили свою жизнь успешно. Карта башни в колоде Ленорман говорит о каком-то, может быть, это суд, здание суда. Вы можете получить, кстати, что-то из суда или из какого-то важного, документ какой-то вы можете получить либо какое-то известие. Помните, у нас карта повешена, причем посмотрите, карта башни легла прямо на нее. То есть, если вы ждали чего-то, каких-то документов, контрактов, подписания чего-то, то вы можете получить это что-то вот э, дающее вам вот эту вот стабильность что ли. Вот карта лили, это очень долгий период какой-то. Что-то вы можете получить. И карта вот ключа, который, кстати, вы, может быть, этот документ и откроет вам кому-то. Это документы на получение квартиры или дома, или еще что-то какие-то вы ждали. И этот, этим ключом вы откроете дверь. Давайте посмотрим, что добавят нам романтические ангелы к вашему раскладу. Надо вы, ваш партнер или партнерша, вам надо сесть и поговорить, и выяснить, если есть какие-то что-то недоговоренное, что-то невыясненное. Вот это все. Честность, честно обсудить все это. Вынести все свои какие-то. Не держать в себе, потому что, держа в себе, вы только себе хуже делаете. А ситуацию в этим не улучшаете никак. Это все надо вынести. Причем говорить можно все, но говорить надо правильно то есть не обвинять другого человека, а говорить о том, как на вас влияет вот то, что происходит с вами, с вашей ситуацией. «Оракул мудрости». Хаос и конфликт для кого-то выполнен Ну, вот единственная такая какая-то. У кого-то может возникнуть какой-то хаос, связанный с конфликтом э, в вашей жизни. Ну, вот не зря вам... Вот и говорите. Конфликт возникает, когда мы начинаем обвинять или начинаем защищаться. А говорить надо про свои чувства. То есть ты постоянно делаешь так, так, так, ты такой, ты такая. А, говорить надо, когда ты делаешь то-то, то-то, то-то, то ты, это меня очень, например, задевает, обижает или еще что-то. Меня обижает. Не ты меня обижаешь. Никто не может вас, ничего вам сделать. Это вы так чувствуете. И последняя карта. Оракул. Эзотерический. Ну, Несмотря ни на конфликт и на хаос, все-таки у нас новое начало. Начинаем с нуля, новое путешествие. Путешествует она по миру, все-таки кто-то уедет, несмотря на весь этот хаос и у кого-то хаос, кстати, может быть связан даже с переездом, вот этим вот этим уходом откуда-то, вот эти вот все конфликты, это тебе, это мне, особенно если это развод там или еще что-то, но все равно вы справитесь с этим, не зря вам вот карта ключа выпала, ключ в ваших руках и нового начала, мои дорогие. Ну что ж, всем удачи на вашем новом пути, на вашем новом новой. новой главе вашей жизни, если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь, и до новых встреч, до свидания.